Это абсолютность, это идеальность, но при этом а как развиваться? Вполне естественно человеку подобным познавать подобное. Сбегать сознанием в абсолют, откуда мы вышли, и просто вернуться и там раствориться, раскрыться, да, там и просто наслаждаться это не соответствует изначальному замыслу, высшему замыслу творения. Слои реальности между ними которые мы и называем многомерностью. Эта партия, которая миллиардами-миллиардами лет была и будет разыгрываться, как эволюция, она там уже просчитана, она уже произошла. Высшее сознание предпринимает определенные действия, намерения, которые и можно назвать как сотворение миров. Приветствую вас, ищущие знаний, на канале Мистериум. И сегодня мы рассмотрим такой важный эпохальный вопрос, как сотворение миров. Мы очень много внимания, времени уделяем детализации различных процессов, познания структур, но для того, чтобы нам понять четко все эти детали, нам нужно в общем понять, как устроено мироздание, иметь такую глобальную принципиальную схему устройства для чего оно было создано, и какой процесс этого создания был изначально. Существует такое мнение, что мироздание в целом непознаваемо. Со всеми вытекающими выводами, доводами, я думаю, вы так или иначе с этим знакомы. И это совершенно справедливо, но для старого периода времени, когда мы находились под гнетом а, темных времен, но человек... Основа человеческого существа – это божественная природа сознания. Та же самая природа, которая стоит в начале, у истока а, всех миров. Поэтому вполне естественно человеку подобным познавать подобное. Плюс есть второй момент, который упускают различные традиции старого времени – освобождаясь от разума, который действительно нужно от мешанины да, внутренней освобождать, они вместе с освобождением позитивным разума освобождаются от разума в принципе, в то время как в духе нового времени его необходимо переводить на все большие частоты, чтобы он мог выразить все большую, все более высокую истину бытия, вмещать в себя все более высокий свет. Итак, в начале времен существует только высшее сознание в самом себе. Оно имеет абсолютное значение во всем. Абсолютное значение времени, пространства, сил, отсутствие каких-то форм. Нельзя сказать, что оно где-то существовало конкретно, Потому что оно существовало таким образом и существует, что нет ничего за его пределами. Абсолютное, мономерное пространство высшего света, высшей силы, высшей чистоты, высшего знания, высшей любви, высшего блаженства. Можно даже сказать не то, что абсолютное, но фактически отсутствие каких-то значений, да, потому что... Опять же, абсолютность познается, наверное, по сравнению с тем, что есть какие-то значения в принципе. А здесь просто нет ничего и одновременно есть все. Чтобы примерно понять более человеческой природой это поле, то примерно можно понять его так. Там наверху, сейчас уже наверху, когда творение состоялось, либо в глубине мира, все собрано воедино. Все знания, которые были раньше, которые будут открыты, которые есть сейчас, которые сейчас открываются, они уже там созданы, они вышли оттуда. Все происходящее, все формы, вся красота, все гениальности науки, искусства, я не знаю, философии, все... Вся палитра чувств, и высоких, и низких, хороших, плохих. И чтобы прям понять, вот на человеческом уровне ощутить это поле, примерно можно представить такой образ. В нашем мире он построен по принципу фрагментарности. У нас все разделено. Есть одно тело, другое тело, и есть э, объект, который испытывать, может желание удовольствие да какое-то счастье а есть объект присоединений или достижений которым которого он этот а, объект испытывания может а, испытать какое-то чувство и представьте что в том поле где все собрано воедино как будто вы одновременно всего хотите все что есть в мире и по количеству, и по вот разнообразию, каких-то всех желаний, и я не знаю, вот вы всего это хотите, и в эту же секунду вы этим обладаете. Вот ну, примерно такая человеческая интерпретация а, тех духовных переживаний, которые испытывают практики, достигшие определенной реализации. Здесь же надо немножко сказать, а, хотя ролик не ставит а, этой цели, Рассмотреть о причинах создания, да, что побудило, если так можно сказать, и куда мы движемся, дать некие наметки. Смотрите, в чем проблема? Вот это абсолютность, это идеальность, но при этом, а как развиваться? А куда двигаться дальше? То есть, это статика, да, соответственно, есть какие-то и в этом недостатки. Поэтому... Абсолют, он же настолько идеальный, что даже будучи просто в идеальнейшем положении, высшее сознание предпринимает определенные действия, намерения, которые и можно назвать как сотворение миров. Что оно делает? По какому принципу создавались миры? Высшее сознание Плавно начинает перетекать, а, причем не перетекать даже, да, а перетекать без а, потери своего качества. То есть как бы перетекать, исторгая из себя. Оно же бесконечно, оно и сейчас, когда к нам идут и идут потоки света, силы, это до сих пор у нас идет вот это излучение, истор, исторжение бесконечной силы высшего сознания. И Высшее Сознание начинает перетекать в свою полную противоположность. То есть оно создает пространства, которые стремятся а, вот эту идеальность, абсолютность повторить Высшего Сознания с абсолютными значениями. То есть абсолютная бесконечность перетекает в конечность. Мономерность перетекает во множественность, да, и так далее. Свет перетекает в тьму, а высшее блаженство перетекает в некую такую статичность, инертность, отсутствие, да, вообще в бессознательное в принципе, в полное, в полное отсутствие чего-либо. И делает оно это таким образом, высшее сознание, что не просто так абсолютное... Абсолютно всего раз и перетекла в полную какую-то свою брутальную противоположность Оно делает это плавно, перетекая потихоньку, сокращаясь, упрощаясь То есть есть некие а, такие пласты переходных миров Так в принципе, это в принципе и есть все многообразие того, что мы называем а, многомерностью то есть, когда высшее сознание из своих абсолютных значений переходило плавно а, к тому, что оно наметило, к своим тоже абсолютным значениям, но противоположным, оно делает это плавно, постепенно, по вектору упрощения, сжатия и м, фрагментации, да, потому что множественно же у нас получилось за счет фрагментации. И таким образом а, мы имеем неких... Два крайние значения, то, что сейчас известно как источник всего творения, высшее сознание, Бог, Творец и крайний нижний мир, абсолютно бессознательное абсолютная тьма и так далее. И слои реальности между ними, которые мы и называем многомерностью. Здесь мы можем немножко затронуть целеполагание, да, зачем это было сделано. И частично я ответил уже этот вопрос, я его затронул, потому что нужно было как-то развиваться дальше, и нужно было идти дальше. Поэтому вопрос выглядит предельно просто, но развивать его можно бесконечно. Один, как высшее сознание, создает свою противоположность, два. То есть раздваиваться на мир э, высшего сознания того, который существовал до начала времен, и мир проявленных форм, то есть созданных им, как иногда называют, виртуальных голографических реальностей. Да? И один раздваивается создает два, и потом при взаимодействии этих раздвоенностей, при взаимодействии этих дуальностей образуются три. Да, понимаете, не просто а, здесь происходит, как некоторые говорят, ну вот Абсолют это создал, а, а потом, а он себя чтобы познал, а потом он себя познал, а ну и как бы бросил все это, все, идем обратно туда, к нему, да, он к себе вернулся Но это, мне кажется, очень-очень унизительное, оскорбительно, очень ограничивающее, очень мелкое для абсолюта. да? Почему? Потому что нужно понимать, что такое высшее сознание. В высшем сознании уже находится все наше будущее, оно плавно перетекает сюда, все научные открытия, все какие-то события, все решения, свершения, все-все-все изначально там уже заложено, там существует, поэтому и сейчас в высшем сознании, скажем так, эта партия, которая миллиардами-миллиардами лет была и будет разыгрываться, как эволюция, она там уже просчитана, она уже произошла. Там уже содержится все, поэтому э, ну, там абсолютное значение, поэтому дополнительно познавать там просто нечего. Здесь именно происходит такой момент, что определенное идеальное качество создает себе противовес, противовес такой же э, брутальной неидеальности, то есть создает себе некого такого спарринг партнера, да, потому что это не может быть просто, ну, не будет роста для абсолюта, если это просто будет какой-то вот создан какой-то пшик, и потом мизинчик ему этот вопрос решили. То есть создается абсолютная противоположность, и для слияния этих двух вещей родится третье качество, родится что-то новое, да, это безумно красиво. И укладывается в элементарный вопрос, в элементарную там, не знаю, формулу, можно сказать. Да? Один рождает два. Можно еще там профилософить, что все это из нуля появилось. То есть один рождает а, два. То есть получается дуальность. И а, при соединении, при взаимодействии этой дуальности рождается третье качество. Поэтому я должен здесь а, такую еще добавить нюансик такую добавочку, что сбегать сознанием в абсолют откуда мы вышли и просто вернуться и там раствориться раскрыться да там мы просто наслаждаться как в раю там еще что- то это не, это не соответствует изначальному замыслу высшему замыслу творения и мы дальше будем рассматривать детали этих процессов почему так произошло почему так происходит? И что происходит сознанием, когда идет такое движение? Давайте рассмотрим немножко схематично, как это могло происходить. Ну, все помнят мою одну из самых простых, не то чтобы любимых, но самых простых таких схем, скажем так. Дело в том, что я вам расскажу еще эту схему. Она появилась у меня буквально в первые месяцы или годы практики, да. Но потом она эволюционировала, я перешел на более сложные. И что вам хочу сказать? Да, говорят действительно, что абсолют не, не может быть выразим полностью. Но тем не менее, мы можем пытаться и делать все более точнее, точнее и лучше, все более приближеннее к истине. И а, зависит от этапа сознания, на котором вы находитесь, от развития ума, потому что от слишком сложного восприятия вы просто, у вас ум может отказать и вам в мыслительном процессе. Вот, поэтому как бы, эта схема, она так довольно простая в этом ее преимущество. Мы посмотрим какую-то динамику, как происходило рождение миров. Итак, вот у нас здесь два крайних полюса существования. Это высший дух. Вот у меня баночка, пускай будет указателем, да? Давайте возьму какую-нибудь кисточку, вот такую толстенькую. Это высший дух. Видите, здесь вот надо смотреть горизонтали. Здесь у нас качество света 100%. Но у нас 0% темноты, то есть материальности, силы. А внизу у нас 100% темноты, наоборот. Да, то есть дух и э, материя. И если мы возьмем какие-то горизонтальки, какие-то отдельные горизонтальки возьмем как срезы, Давайте синенький сделаем, да, например. То у нас получаются некие срезы э, существования, или как я их называю, лестница планов сознания, о которой я буду записывать дополнительные видео. И что мы можем пронаблюдать здесь? Чем ниже мы спускаемся, тем качество, объемность света падает, но растет материальность, растет сила. Что такое сила? Например, если мы возьмем что-то вот э, из этого уровня, да, то здесь свет преобладает над силой, поэтому как бы он более легко контролируем сознание. Но если мы возьмем нижние уровни, например, где уже сила преобладает над светом, то это что-то вот из уровня таких, знаете, эмоций, материй. Э, то есть что-то понять нам может быть проще, чем, например,. Овладеть эмоциями да, намного сложнее, чем овладеть каким-то движением ума. То есть ум успокаивается больше, потому что в нем больше сознания. И чем ниже мы спускаемся к материи, тем нам с точки зрения сознательности трудней с этим работать. Поэтому эта схема дает нам понимание того, что миры створились по принципу зеркаливание, превращение качеств света в качество в свои противоположные качества. Теперь давайте рассмотрим немножко другую схему. Они в принципе будут отличаться, дополнять друг друга. Немножко рассмотрим другую схему, которая нам даст понимание. Как я говорил, высшее сознание обладает абсолютными показателями, да, метриками. Но мы ее расположим вверху для удобства понимания. Вот, скажем так, это будет вот это вот некое поле. Да? И что здесь нужно понимать? Здесь у нас вот это идет поле. Оно мономерное, малонитное. Все, я просто вот его обозначил. Ну, может быть и зря. То есть, там получается... В чем, в чем мономерность? Если мы, скажем так, найдем первичный кирпичик всего бытия, это и есть это поле Абсолюта. То есть, там просто... Мономерность. Если, например, взять э, слой материи, то там состоит из молекул, а молекул из атомов, а в атомах там тоже много чего. То есть это уже не мономерность. А здесь представьте такое дробление детализации этой, что там, в общем, состоит из первичных кирпичиков всего. Да? И это единое целостное поле, обладающее 100%. Вот это качество света еще чем важно. А, с одной стороны, ну, нельзя сказать, что вот там, допустим, тело хуже, чем ум. Да? А, у него есть свои преимущества, оно более материальным, им более, его более а, легко чувствовать, ощущать, потому что мы начинаем свою эволюцию, появление именно на материальном, и нам какие-то эмоции, а, что-то телесное, ближе и понятнее, чем какие-то высокие вещи. Да? Потому, потому что нельзя, поэтому нельзя сказать, что прошло вот такое скажем так, светопадения, а здесь в этом моменте появилось еще разнообразие реальности, появились а, ментальный разум, различные чув чувства, эмоции, физические формы, различные силы природы, да, то есть такие всякие штуки, получились какие-то планы богов, ангелов а, и так далее. Вот, а с другой стороны мы здесь наблюдаем, что вот это качество света, помните, я вам говорил, что это уровень скажем так, некий такой дозатор блаженства. Поэтому, когда свет падает, у нас падает вот эта доза блаженства, она, блаженство содержания, она также падает. Именно поэтому материя для нас недостаточна, и в какой-то момент мы тянемся к свету, а так как в нас заложено а, выше духовной единицы, его, ее зерно, соответственно, мы стремимся к самому верху, к овладению самого верха. Итак, что мы смотрим, мы сможем сделать по этой схеме? По этой схеме, и когда-то я давал такую небольшую схемку, мы использовали тогда точку, здесь мы используем некий взгляд иерархии, да, иерархичности. В чем она будет заключаться? Вот это у нас высшее поле, которое у нас опять, я так чувствую, будет точечкой сегодня, и с него мы идем... Неким таким расширением по принципу. Давайте я не буду чуть линии, чтобы это было быстро. По принципу деления. То есть у нас вот это высшее поле, которое одновременно можно назвать и точкой, оно делится, например, на этом уровне уже на там, две части. Да? То есть идет некая такая пирамидальная структура. Ниже она может делиться уже там на 3-4 частей. И так далее, и так далее. Понятно, что вот эти высокие планы, это не есть уже что-то страшное, но это уже разделение, скажем так, высшего качества всего. Возможно, там на какие-то планы качества. Это еще божественные уровни, это планы очень высоких существ, высших существ различного назначения, ментального, витального. Но там уже разделены самые идеи. Идея любви, да, идея всепознания, идея блаженство, идеи еще чего-то, они уже разделены. То есть свет разделен уже на какие-то еще мощные, да, но тем не менее кластеры. И ниже, ниже мы идем, и дробление увеличивается. То есть здесь а, отражено, отражен в этой схеме момент сотворения реальности как одновременно дробление. Именно за счет этого дробления, что мы как бы, ну, взяли вот единое поле, как стекло, например, да, и раз начали ломать его огромное полотно, стеклянное начали ломать на две части. Меньше, меньше, меньше. И у нас со временем получились такие вообще мизерные осколки, которые будут являться э, составными частями материями. Я даже не смогу, наверное, здесь изобразить их. Ну, в общем, это просто вот мы покрошили единое поле, фрагментировали максимально его, и оно просто стало... Э, Такое же максимально монолитное, но уже крашеное, да, то есть поэтому в нем единого света нет, как бы светосодержание а, поломалось примерно вот так вот. Физически трудно, да, конечно, приводить примеры, но примерно я а, стараюсь это делать. И здесь мы что можем понять, что именно из-за это, из этой фрагментарности мы все более на, ни, на все более нижних уровнях стали получать все более материальную плотность материальную плотность, потому что они как бы начали эти фрагмент, фрагментарности, как бы начали э, укладывать друг друга, потом э, получилось разнообразие, что, допустим, вот если мы возьмем вот этот, да, какой-то кирпичик, сейчас у меня опять невидимой стало, давайте я возьму какую-то кисточку большую, вот возьмем где-то вот здесь кирпичик, да, и э, у него будет уже какой-то он будет отличаться от кирпичиков на своей горизонтали. Поэтому здесь у нас не только появилась вот эта потеря светосодержания и наращивание материального содержания, но и появилось еще многообразие. Многообразие не знаю, физических элементов, многообразие планов, многообразие вибраций, многообразие существ. И так далее. То есть здесь вот эта структура, схема дает нам а, такое понимание, если мы ее правильно нарисуем, то она будет все больше затемняемостью, переходящей в полную темноту с одной стороны, и все больше фрагментированностью, переходящей а, в такую мельчайшую фрагментированность, которая нам известна как а, атомы, субатомы, там кварки, мионы, глюоны и так далее. А, ну что, следующий момент, еще парочку, наверное, я возьму, один как минимум. Давайте рассмотрим, давайте рассмотрим теперь сферический момент, да, рассмотрим сферический момент. Смотрите, мы берем высшее поле, мы его условно изобразим как сферу, но мы с вами сразу договоримся, что эта сфера не имеет конечных размеров, она бесконечна. И ничего не находится за ее пределами, потому что пределы это то, что создала эта сфера. Поэтому эта сфера у нас будет самая большая. И а, когда мы строили, а, я не знаю, изобразить сейчас, а давайте изобразим, пускай будет. И когда мы с вами строили вот эту диагональ, то примерно мы сейчас рассмотрим то же самое, Принцип сотворения миров через сферическую структуру. Вот, смотрите, что здесь у нас происходит в сфере. Соответственно, есть сфера, и у нас идет движение вниз, потеря света, фрагментация. У нас идет движение вовнутрь. Движение вовнутрь. То есть мы, сфера начинает потихоньку сжиматься, да, идет потихонечку. Вот это за счет фрагмента, фрагментации, как на пирамидальном вот этом рисунке. Еще, кстати, пирамидальный рисунок э говорит нам о, о некой иерархичности. То есть более высшие планы сознания, они более светосодержащие, соответственно, у них больший объем информации. Э первичного, высшего сознания, изначального творения. Да? Поэтому, если вы будете контактировать с какими-то существами, даже высокими, эмоционального плана, чувствительного плана, то они просто не могут вам дать какую-то информацию. Это не их назначение и не тот, не тот, доп, не тот допуск, не то светосодержание. То здесь мы говорим о сжатии сферы вовнутрь. То есть, вот это движение вниз, да, вот это движение вниз фрагментация, потеря света, одновременно идет сжатие. И идет акт сотворения миров. Давайте я здесь много не буду э, рисовать. Сразу там несколько нарисую. Да? Давайте сразу зелененький, например. И сразу красный. И сразу красный. Соответственно, вы... То есть немножко не, не по фэншую, да, чакровому. Вот, то есть у нас идет акт сотворения миров за счет уплотнения сжатия таким образом получается вот пузыри у нас творение это универсальная схема и творение имеет систему пузырей и человек имеет пузыри, систему пузырей и любой объект маленький большой просто если смотреть иерархично то более мелкие пузыри более мелких составляющих существ находится в пузырях более крупных но все находится в, в высшем в огромном пузыре или как бы говорят поле а, творения в высшем сознании. Да? В, этом плане, в этом плане оно у нас получается не только вверху, потому что вверх это просто вот вырезанная отсюда, ну как бы такая, скажем так, вы, вырезанная диаграмма, да, как кусочек торта. Вот это материальная, допустим, плотность. Здесь пошли чакры и и здесь у нас что-то типа седьмая. Это линейный взгляд у нас получается, по линейному взгляду нам так проще, потому что мы стоим вертикально, тело продолговатое, чакры расположены по вертикальной оси, внизу земля, вверху космос, привет, фуфо -фу линейная система, интересная. Но одновременно с этим есть более правильная сферическая система, но опять же сферическая система справедлива для взгляда именно такого вот, именно сознания чистого сознания для взгляда тонкого но она не совсем совместима с обычным сознанием то есть если там перемудрить то можно тогда потерять полную там способность как-то проявлять себя двигаться то есть там даже у людей вот немножко раскрытия пошло уже голова закружилась именно поэтому там практики ранней стадии просто уходили в пещеру чтобы их там ничего не мешало пребывать в этом высшем сознании, но это, как я говорил, противоречит замосту эволюции, потому что мы должны смешивать качества, и это смешивание происходит здесь, в материи, это смешивание происходит в теле, но это такая работа, очень мощная, напряженная, вот, и ну, не, не из одних там пряничков и шанишек состоит, да, поэтому, конечно, из-за духовного какого-то витального эгоизма намного удобнее, интереснее, и приятней э, самовыпилиться из всего этого и погрузиться э, в высшее блаженство. Да? Итак, здесь у нас сфера, сферический, и в этом плане она показывает, что мы сжимаемся вовнутрь. И здесь получается очень интересный момент, который я расскажу. Наверное, он будет последний, чтобы не перегружать видео. То есть у нас получается материя, и здесь нужно что сказать? Здесь нужно сказать то... А, что просто, ну, изобразить это сложно, но материя на самом деле не находится, как бы, эти все сферы находятся друг в друге. То есть, если мы возьмем фиолетовую сферу, она находится внутри всех, она пронизывает все. Синяя пронизывает, ну, ментальная, например, она пронизывает все, кроме высшей, наружной, да. То есть, они пронизывают то, что в них включено. Поэтому нельзя сказать, что а, духовная сфера где-то там, это по линейной концепции. Хотя чакровое строение, как я говорил, уже вот более такое земное устройство реальности, нам довольно удобно говорить, что да, вверху. Но одновременно с этим получается у нас духовное поле в самой глубине. Причем чем мы на более такой плотной мерности находимся, тем нам нужно больше прожить, про, прошить пузырей. То есть она на, одновременно находится снаружи всего, такое общее полотно. И она же, вот это фиолетовая, Поле находится внутри всего. И когда мы находимся на синем, на ментальном плане, нам нужно просто раз и нырнуть на один какой-то параметр, да, не знаю, там на один метр, нырнуть на... Один слой и мы уже в духе. Но когда мы находимся на этих слоях, нам нужно нырнуть на несколько слоев. А когда мы находимся в материальном, нам нужно вообще все слои. То есть для нас духовный план в самой глубине. Но он находится в каждой точке, так же как сотовый сигнал, радиоволны, какие-то телевизионные волны находится в каждой точке физического пространства. Итак, друзья, это, пожалуй, все на сегодня, что я хотел сказать в этом ролике по теме сотворения миров. И нужно понимать, что данный ролик не содержит такую задачу, а как ответить вам на все вопросы. Я беру какие-то короткие отрывочки, выберите эти пазлы, складывайте, складывайте, работайте с библиотекой знаний, представленных на канале Мистериум.